Я вас приветствую, друзья. С вами у микрофона Андрей Бутин. А, ребята, и сегодня я вам расскажу, как зарегистрировать, самостоятельно зарегистрировать свою бизнес-страничку. И зачем она вообще нужна, вы спросите. Вот смотрите, если у вас не будет своей бизнес-странички, во-первых, вы не сможете давать рекламу на свои продукты, товары или услуги. Также вы не сможете зарегистрироваться в таком сервисе, как автоматизация, в таком сервисе, как маньячатин. И моя задача вам рассказать пошагово, как это делается. Между прочим, вот смотрите, это наша бизнес-страница, Жистили, Lifestyle. Life Если вы еще не, не заходили в нее, подпишитесь. Мы выкладываем полезный контент, который помогает в решении разных вопросов сфере красоты и здоровья здесь реальные отзывы по продукту мы выкладываем акции скидки розыгрыши так что подписывайтесь если вы еще не подписаны так и что надо сделать во первых во первых вы должны быть зарегистрированы в такой социальной сети как Facebook. Это моя, как видите, это моя личная страница, мой аккаунт. И вы, как видите, сверху написано создать. Нажимаем создавать. Выпадающее меню выпадает разное. Там создать страницу, создать рекламу, группу, мероприятия. Нас интересует создать страницу. Нажимаем. Опять вас, вы, вас пере, перебрасывает э, создать сообщество или публичную личность или компанию или бренд. Вы начина, называете бренд. На, нажимаем начинать. Э, даете ей название. Ну, давайте назову ее. Ну, давайте назову большой тест. Есть. Категорию. Обязательно категорию. Реклама и маркетинг. Адрес. Обязательно прописывайте. Город свой. Я пропишу. Я с города Херсона, что не йоги Украины. Телефон. Хотите прописывайте, хотите не прописывайте, как хоть. Если вы не хотите, чтобы ваш адрес показывался на вашей бизнес-странице, вы можете поставить эту галочку, и он не будет показываться. Все, нажимаем продолжим. Так, название страницы. Похоже, а, название страницы. Ну давай большой тест, большой есть да да нажимаем продолжить сейчас подгрузится нас перебросит на другое подменю если долго у вас грузится но это может только связано быть только с интернетом так есть вы можете загрузить свою фотографию свой профиль но ну, мы этот шаг попросим чтобы не тянуть время потом можете просто поиграться сюда подтянуть свою фотографику которую вы хотите или хочет того продукта который вы рекламируете или на какую тему у вас бизнес-страницу вы регистрируете мы пропускаем этот шаг потом можете это заменить добавить фото обложки также сам потом можете подтянуть ничего страшного И воля у вас есть создана бизнес-страница. Как видите, большой тест. Потом можете, чтобы более звучно поменять, как видите, у нас здесь, как, как у нас, у нас и обложка есть движущая и более запоминающая, чтобы у вас в, в, на Фейсбуке вас искали. Ваши клиенты, ваши покупатели, партнеры, чтобы легче было им запоминать более короткую. Все. Как видите, ничего сложного нету. Сразу рекомендую. Друзей своих пока не добавляйте. Добавьте контент сюда, полезный. Фотографии каких-то полезные только потом можете добавлять, звать, приглашать своих друзей на свою страницу. Ну в принципе и все. Здесь можете поиграться в настройках, можете зайти в настройки, заходим в настройки, здесь можете поиграться. Можете подключить свой Instagram, свой личный. Ну здесь можете поиграться, почитать внимательно, поиграться, можете, хотите перевод включить, и страницу, ну, все зависит от, от вашего, как говорится, фантазии. С, как видите, страницу ничего сложного здесь нету. Можете потом настроить себе под Так что здесь можете почитать все советы, очень полезно советую почитать, очень полезные советы. Так что Ничего сложного здесь нету. Так что, ребята. Так что, ребята, в следующем, в следующем шаге мы подключим к нашей к новой бизнес-странице. Мы подключим такой сервис, такой автоматизации, такой мани-чат. Так что встретимся уже в следующем уроке. Спасибо. И до свидания.